Всем привет! В этом видео мы разберем возможности модуля Warmer и напишем парочку плагинов для него. Но прежде чем мы поговорим о модуле, быстро пробежимся по тому, зачем он нам нужен. Кеширование используется для сохранения результатов медленных или ресурсоемких вычислений. Как правило, данные, хранимые в кэше, актуальны какое-то время и могут быть повторно использованы. Drupal использует множество различных подходов и стратегий кеширования. Самый простой пример – это кэширование результатов для страниц, чтобы при повторном обращении по одному и тому же адресу не готовить разметку, которая была получена ранее. Это позволяет значительно сократить скорость ответа сайта. Кэш принято делить на два состояния – холодный и горячий. Холодный кэш, он же cold кэш – это отсутствие кэша. То есть никаких результатов еще нет, их необходимо вычислить в процессе обработки запроса. Горячий или теплый кэш, он же warm кэш – это кэш, в котором уже находятся готовые значения. Идеальный вариант – это когда пользователи сайта попадают на страницу, которая собирается по максимуму из горячего кэша, или результат всей страницы отдается из кэша целиком. Отсюда и появляется потребность в нее. Процесс, при котором кэш переходит из холодного состояния в горячее, называется прогревом. Конечно, если сайт небольшой, то пару страничек можно прогреть руками, но если их тысячи, то этот процесс необходимо автоматизировать. Способов и софта для прогрева можно найти множество. Мы как раз рассмотрим один из таких инструментов – это модуль для Drupal Warmer. Модуль Warmer, как уже понятно из названия, предназначен для прогрева кэша. Он предоставляет весь необходимый инструментарий для того, чтобы вы могли прогревать кэш средствами самого сайта. Сам по себе модуль – это API с административным интерфейсом для запуска и настроек прогрева. Прогрев производится при помощи одноименных плагинов Warmer, которые определяют, что и как необходимо прогревать. Модуль также поставляется с двумя дополнительными модулями, которые полностью опциональны – Warmer CDN и Warmer Entity. Данные модули предоставляют готовые плагины с различными стратегиями прогрева кэша. Warmer CDN предоставляет два плагина. Первый так и называется – CDN. Этот плагин прогревает различные страницы при помощи HTTP-запросов. Вы просто указываете список этих страниц, а он будет по ним проходиться. Второй – это CDN via Sitemap. Он делает ровно то же самое, только в качестве настроек вы указываете ему пути до карт-сайта. Он распарсит данные файлы, получит из них URL-адреса, а затем прогреет их. Warmer Entity предоставляет один единственный плагин Entity. Его задача прогреть кэш сущностей. Сущность в Drupal имеет несколько таблиц. Для ключей, для значений базовых полей, также есть таблицы для ревизий, переводов, если это все включено, а еще есть по несколько таблиц на каждое конфигурационное поле сущности. Хоть и сбор данных со всех таблиц не сильно медленный, тем не менее получить все это разом из одной таблицы по типу k-value хранилища будет значительно быстрее. Когда сущность загружается, первым делом Drupal проверяет, есть ли для этой сущности актуальный кэш с собранными данными. Если есть, он сразу отдаст его значение. Если же его нет, то соберет данные со всех таблиц и сохранит в этот самый кэш. То есть даже у сущности есть холодный и горячий кэш, который создается при загрузке этой сущности. Данный плагин получает ID всех сущностей нужного типа, а затем загружает их, тем самым создавая для них кэш. Данный способ прогрева позволяет ускорить генерацию страниц даже на холодный кэш, так как данные, из которых строится страница, будут иметь горячие кэши, полученные значительно быстрее. Оба данных модуля могут покрыть часть или вовсе полностью потребность проекта в прогреве кэша. Вам лишь потребуется настроить их работу и указать, что именно прогревать. Для этого плагины могут предоставлять свои собственные настройки. Все плагины также имеют две стандартные настройки. Первая – частота обновления кэша. Это время, спустя которое плагин выполнит повторное наполнение очереди для прогрева. По умолчанию это 5 минут. При помощи данной настройки кэш не только прогревается, но и поддерживается в актуальном состоянии с указанной периодичностью. Вторая – количество значений в одной коллекции для обработки. Проще говоря, сколько значений для прогрева будет храниться в одном элементе очереди. В случае плагина с URL-адресами – это количество адресов. Будьте предельно аккуратны с этим модулем, так как им легко навредить или вовсе сложить сервер. Модуль использует QAPI и имеет свою очередь в вармер, в которой он хранит данные для прогрева, сформированные плагинами. Очень важный момент – эта очередь никем и никогда не очищается. Вы можете пополнять эту очередь из административного интерфейса, из терминала, а также она пополняется автоматически. За это как раз и отвечает настройка периодичности прогрева, которая по умолчанию равна 5 минутам. Опасность в том, что может возникнуть ситуация, при которой скорость прогрева будет медленнее, чем скорость наполнения очереди. Это в конечном итоге раздует таблицу очередей до таких размеров, что кончится место на сервере и он упадет. Для того, чтобы не допустить данную проблему, всегда помните о том, что плагины добавляют свои значения в очередь к уже имеющимся. Поэтому я крайне не рекомендую давать доступ к административному интерфейсу данного модуля пользователям, которые не знают об этом. Эта очередь общая для всех плагинов. Следовательно, при настройке регулярных прогревов учитывайте, что прочие активные плагины могут блокировать прогрев своими долгими операциями, даже если ваш текущий очень быстрый первое время обязательно понаблюдайте, что происходит с очередью. Если она растет изо дня в день, даже медленно, то вы уже столкнулись с этой проблемой, просто она еще не обострилась. Скорректируйте свои настройки так, чтобы она не разрасталась, а уменьшалась или вовсе была пустой большую часть времени. В процессе деплоя, где вероятнее всего будет самая интенсивная нагрузка и потребность в прогреве, я рекомендую чистить очередь, а затем формировать новую из тех плагинов и в том порядке, что вам нужно. Во-первых, это приоритизирует прогрев. Во-вторых, исключит дубли, которые получатся, если очередь не почистить. Если же вы все же столкнулись с данной проблемой, то просто очистите очередь при помощи Drush, Q, delete QDeleteWarmer. Модуль также предоставляет две Drush-команды. Warmer List выводит список всех доступных плагинов с информацией о них. И WarnerNQ формирует очередь для прогрева с использованием одного или нескольких плагинов. Вторая команда также имеет опцию Run которая позволяет сразу же после формирования очереди запустить ее. Это может быть полезно для небольших и быстрых очередей от плагинов. Для больших лучше используйте штатные команды для очередей, при помощи которых вы сможете контролировать как много или долго прогревать элементы. Если стандартных плагинов вам недостаточно или они не покрывают какие-то кейсы, то вы можете создавать свои собственные. В своих плагинах вы сами решаете, что и как необходимо прогревать. Для описания плагина используется аннотация @Warper, и она очень простая, всего из трех параметров. ID – это идентификатор плагина, Label – его название и Description – его описание. Все плагины должны реализовывать Warmer интерфейс. Чаще всего напрямую он не будет реализовываться, но мы пробежимся по его методам. Метод getBatchSize возвращает число с количеством значений для одного элемента очереди. Метод getFrequency возвращает время в секундах, при прошествии которого в очередь для прогрева будут вновь добавлены данные текущего плагина. Метод buildIDsBatch отвечает за формирование массивов с данными для последующего прогрева, которые попадают непосредственно в очередь. Вызывается он до тех пор, пока возвращает массив с данными. Как только он вернет пустой массив, его вызов для данного плагина прекратится. Метод принимает один аргумент курсор. Это указатель на последнее значение из предыдущего результата, который вернул данный метод. При первом вызове курсор всегда будет null. Так вы можете определить, что производится первый вызов метода. Это сделано для того, чтобы большие объемы данных можно было легко нарезать на массивы. А теперь посмотрим на примере, как работает данный метод в плагине CDN. Предположим, что размер пакетной обработки равен 3, а массив адресов имеет 6 значений. Таким образом, должно получиться 2 элемента очереди в каждом по три адреса максимум. Следовательно, данный метод должен вернуть два массива с адресами. Тут на помощь приходит курсор и часть кода, что вы сейчас видите. Первым делом получается позиция курсора или индекс последнего значения в массиве от предыдущей итерации. Если это первый вызов, курсор будет равен null, а позиция минус единицы. Если значение имеется, то он попытается найти его индекс в массиве адресов при помощи функции ArraySearch. Если найти не получится, то результат будет false и вернется пустой массив, который завершит вызов метода. Если же значение найдено, то получается срез данных из массива адресов. Срез начинается с найденного индекса, увеличенного на единицу. А размер среза равен размеру пакетной обработки. В нашем случае трем. А теперь то же самое, но уже пошагово. Первый вызов присвоит курс position позишн значение минус единица. Далее к этому значению будет добавлена единица, и мы получим 0 Это смещение, указывающее на начало среза. Затем из массива адресов будет возвращен срез, начиная с нулевого индекса, размером в три значения. Результатом станет массив из трех первых адресов. Так как мы вернули не пустой результат, метод вызывается в очередной раз. Но в этот раз курсор уже имеет значение example.com/3. Это значение последнего элемента массива, который мы вернули на предыдущей итерации. Курсор position в этот раз получит значение 2, так как по этому индексу в массиве адресов находится значение из курсора. Далее добавляет единицу и делает срез. В этот раз точкой старта станет индекс 3. В качестве результата получим еще один массив с тремя адресами. Так как результат опять не пустой, метод будет вызван повторно. В этот раз курсор будет иметь значение example.com/6. Курсор position получит значение 5. Затем будет предпринята попытка сделать срез, начиная с индекса 6. Но там уже нет данных, а значит срез получится пустым, и это будет финальный вызов. Таким образом, подготовилось два массива с данными для очереди на прогрев. Метод loadMultiple подготавливает данные для прогрева, если это необходимо. В качестве аргумента принимает массив IDs. Это массив с ID элементов для прогрева, подготовленный в методе buildIDsBatch. В зависимости от контекста применения плагина, ID могут быть чем угодно. Например, в случае плагина Entity это будет ID сущностей. А в случае плагинов CDN и Sitemap это URL-адреса. Если никакие данные не нужно загружать перед последующей обработкой, как в случае с URL-адресами, то данные возвращаются без изменений. Метод var Multiple отвечает непосредственно за прогрев. В данном методе вы должны написать то, как необходимо прогревать данные. В метод передается массив с данными items это значение, которое возвращает load Multiple. Метод exEctive отвечает за то, можно ли на данный момент сформировать очередь для прогрева, используя текущий плагин. Данный метод используется только при автоматическом формировании очередей на прогрев при помощи крон-операций. Это значит, что при вызове прогрева при помощи драж команды или из административного интерфейса, значение данного метода ни на что не влияет. Метод markazenqueueit вызывается после каждого успешного вызова build a Он необходим для того, чтобы записать, когда было завершено формирование очереди. Метод addMoreConfigurationFormElements предназначен для того, чтобы вы могли сформировать форму настроек для плагина, Данный метод работает в точности как BuildConfigurationForm у любых других плагинов. Называется он иначе, так как стандартный метод используется базовым плагином, который вызывает текущий. Вам также доступны ValidateConfigurationForm и SubmitConfigurationForm. Модуль предоставляет абстрактную реализацию плагина, которую вы должны расширять при создании своих плагинов в ArmerPluginBase. Данный класс реализует следующий функционал. Добавляет форму настроек для Frequency и BatchSize, а также методы для получения их значений GetFrequency и GetBatchSize. Вызывает addMoreConfigurationFormElements для добавления настроек сторонних плагинов. Реализует метод isActive, возвращающий true, если с момента формирования последней очереди прошло больше времени, чем возвращает getFrequency. Также реализует метод MarkAsInQuit, который помечает время последнего запуска очереди для дальнейшего использования в isActive. Данный класс сделает за вас большинство работы. Вам лишь остается описать выборку данных для прогрева, их загрузку, если это необходимо, и непосредственно логику прогрева. Сейчас мы создадим свой собственный плагин под выдуманный проект, который будет заниматься выбором, что прогревать и как. Для примера у нас сайт с следующими данными. Имеется словарь таксономии для категорий с иерархией. На странице категории выводятся все товары из данной категории, а также дочерних категорий. Имеется тип материала товар, который имеет поле для выбора категории. Количество товаров 50 тысяч, по 10 на страницу. Количество категорий 10. Товары распределены по категориям случайным образом. Мы также подразумеваем, что у нас есть некая статистика на урках, что большинство пользователей не переходит дальше третьей страницы в категориях, а также изучают последнюю страницу. Учитывая все сказанное, становится понятно, что если у категории 100 страниц, нет никакой практической пользы греть страницы с 4 по 99 включительно. Они будут разогреты естественным путем, либо их нужно разогревать отдельно, с более низким приоритетом. Греть их в основном потоки с важными страницами неэффективно и пустрает трата ресурсов. Это означает, что нам важно, чтобы первые три и последние страницы категории работали быстро. Если пользователи изучают данные страницы категории, то нам также важно, чтобы все товары, выводимые на данных страницах, не тормозили. Мы напишем два плагина, один для категорий, другой для товаров, чтобы иметь больше контроля и можно было греть кэш независимо. Плагины будут разогревать страницы категорий с пагинацией и все товары, входящие на данные страницы. В данных плагинах мы дадим возможность настраивать количество страниц для прогрева с начала и конца листинга. Например, можно будет прогревать первые и последние пять страниц категорий, но при этом греть только товары с первых и последних двух, или наоборот. Нам потребуется написать два плагина, но оба они завязаны на категории, их код по большей части пересекается. Чтобы не дублировать его, мы создадим абстрактный класс, который расширяет farmer плагин Base и предоставляет универсальный код для конечных плагинов. Для начала давайте сразу внедрим все необходимые нам зависимости. EntityTypeManager потребуется нам для загрузки и хранилища товаров и категорий. HTTPClient потребуется для прогрева полученных URL-адресов. Static потребуется для того, чтобы не выполнять одинаковые запросы в процессе подготовки данных. Мы введем константы для того, чтобы указать ключевые настройки для наших плагинов и сделать коды с примера более универсальным. Если вы захотите использовать данные плагины на своем проекте, это первое и, возможно, единственное, что вам потребуется поправить. Для удобства добавляем им геттеры. Категории Vocabulary ID будут хранить машинные имя словаря таксономии, которые используются для категоризации товаров. В нашем случае это категории. Product Entity Type ID хранит машинные имя сущности, которые используются для товаров. В нашем примере это тип содержимого или же Node, Но если вы используете Drupal Commerce, то тут необходимо указать Commerce Product. Product Bundles – массив с именами и в сущности которые используются для товаров. В нашем случае это единственный подтип продукт Если вы используете все подтипы, например в случае Drupal Commerce, можете оставить значение пустым массивом. Category Field – машинное имя поля типа Entity Reference, где указана категория или категории для товара. В нашем случае это Field Category. Sort Field – хранит машинное имя поля, по которому будет производиться сортировка при выборке товаров. В нашем случае это Create это типа материала. Если у сущности, что вы используете для товаров, отсутствует такое поле, учтите, что потребуется внести изменения в запросы. У товаров Drupal Commerce оно имеет идентичное название. Sort Direction. Хранит направление сортировки по умолчанию для значения Sort Field. Это направление используется для выборки товаров с первых страниц. Соответственно, для выборки с конца оно будет обращено. Для этого метод принимает аргумент, нужно ли обращать сортировку или нет. Items Per Page. Это максимальное число товаров, выводимое на одной странице категории. Используется для подсчета количества страниц. Concurrent Requests – это количество одновременно выполняемых HTTP-запросов. Так как прогревать мы будем асинхронно, нам необходимо иметь возможность контролировать нагрузку. Все Warmer плагины могут иметь настройки, и по умолчанию, если вы ничего не переопределите, ваш плагин будет иметь настройки Frequency и Batch Size. Мы также добавляем нашим плагинам возможность настраивать сколько страниц начала и конца листинга прогревать. Для категорий это номера страниц листинга, которые необходимо прогреть. Для товаров это способ вычисления смещений, чтобы найти товары с нужных нам страниц. Переопределяем метод Default Configuration. Он возвращает настройки по умолчанию. Мы устанавливаем, что по умолчанию будут прогреваться первые три и последняя страница, а частота прогрева будет 1 час, так как стандартная настройка в 5 минут слишком опасна для такого плагина. Добавляем Add More Configuration Form Elements. Здесь при помощи формы API мы объявляем дополнительные настройки для наших плагинов. Настройки для частоты прогрева и размера пакетной обработки объявлять не нужно. Они добавляются базовым классом для всех плагинов. Добавляем валидацию настроек при помощи метода ValidateConfigurationForm. В ней мы проверяем, что количество страниц с начала листинга для прогрева больше или равно единице, так как мы всегда хотим прогревать как минимум первую страницу и товары с нее. Для настройки страниц с конца мы проверяем, что значение положительно, но допускаем установку нуля, чтобы прогрев с конца не производился. Далее добавляем метод для получения значения настройки количества страниц для прогрева с начала списка getPagesFromBeginning. Аналогично добавляем метод getPagesFromEnd для значения настройки количества страниц для прогрева с конца. Теперь объявляем общие для наших плагинов методы. getTermStorage – утилитарный метод, который лениво загружает хранилище терминов таксономии и возвращает его. Этот метод добавлен для разгрузки метода create, а также потому, что нам не нужно данное хранилище при каждой инициализации плагина. Например, оно не нужно в процессе прогрева. GetProductStorage – утилитарный метод, который льнимо загружает хранилище товаров и возвращает его. Аналогичный GetTermStorage. LoadCatalog3 – утилитарный метод, загружающий дерево терминов и словаря с категориями. GetCategoryChildren – утилитарный метод, который формирует массив из ID дочерних категорий для переданной родительской. По нашему условию на странице категории выводятся товары как из текущей категории, так и ее дочерних категорий load категория IDs – утилитарный метод, который возвращает ID всех активных категорий. Get GetProductsQuery – позволяет формировать единый и общий запрос для получения товаров. Нам потребуется делать запросы, связанные с товарами несколько раз, для подсчета количества товаров в категории, а также непосредственное получение ID товаров с первых и последних страниц. Он принимает два аргумента. Первый – это ID. ID категория ID – ID-категории, для которых будут запрашиваться товары. Второй – NegateSort. Позволяет обратить сортировку по умолчанию. Необходимо, когда мы хотим получить значение с конца списка на основе текущей сортировки. В методе первым же делом формируется список ID категорий, из которых будет выбираться товар. Текущая переданная категория плюс ее дочерние категории. Затем мы получаем хранилище для сущности, отвечающей за товар. После чего мы формируем наш базовый запрос для всех последующих. Мы отключаем проверку прав доступа, так как она здесь нам не нужна и даже может помешать. Вызываем GetProductBundles. Если он возвращает не пустой массив, мы проверяем, может ли данная сущность иметь подтипы. Если может, мы добавляем в запрос условия по указанным бандлам товаров. Если у сущности есть статус, активная она или нет, мы добавляем условие, что нам нужны только активные товары. Разогревать отключенные нет никакой нужды. Далее добавляем условие, что у товара, в поле где выбрана категория, должна быть указана одна из полученных нами категорий. В конечном итоге добавляем сортировку по нужному полю. Результатом будет подготовленный запрос с базовыми условиями на основе текущей категории и необходимости получить результаты с конца. Все остальные корректировки, если потребуется, можем вносить непосредственно в экземпляр запроса, полученного данным методом. Count Products in Category – производит запрос на количество товаров в указанной категории. Добавляем абстрактный метод prepare_urls для того, чтобы мы могли его вызывать в build a а также чтобы все, кто наследуется от нашего базового класса, обязательно реализовывали его. Задача данного метода простая – подготовить массив из адресов, по которым нужно пройтись для прогрева кэша. Эта логика будет отличаться для двух наших плагинов, и этот метод как раз позволяет нам переиспользовать код для формирования очереди, но при этом формировать адреса совершенно по-разному. В методе build.id.batch мы формируем срезы адресов из тех, что мы подготовили в Prepare Urals. Он также отвечает за кэширование результата с адресами, чтобы этого не делать в каждой его реализации. Причиной этому служит то, что метод вызывается многократно, пока не сформирует очередь, а список адресов мы получаем в рантайме. Получение адресов также влечет за собой запросы к базе данных и прочую логику, но список адресов, полученный в первый раз, будет идентичен тому, что мы получим в последующие вызовы в пределах этого запроса. Конечно, есть вероятность, что в момент формирования очереди появились новые данные, но тем полезнее нам этот кэш, так как он гарантирует целостность данных. Кэш является статичным, а это значит, результат будет храниться в оперативной памяти процесса PHP, в котором он вызван, и очищен, как он завершится. То есть этот кэш актуален только в пределах одного PHP процесса и инвалидировать его не нужно. Сам же процесс нарезки абсолютно идентичен стандартным плагинам, поставляемым с модулем, и мы его рассматривали ранее. Нам нет нужды загружать данные для прогрева. Наши данные это URL-адреса, которые будут получены методом с непосредственно в рентайме. Мы также не будем делать валидацию путей, как это делается в плагине CDN, так как все пути мы будем генерировать при помощи Drupal API, без ручного ввода. Так как нам ничего загружать не нужно, мы возвращаем значение без изменений. Метод varmultiple будет прогревать кэш. В нем мы получим сформированные нами пути для прогрева из одного среза build в качестве аргумента. Так как мы прогреваем страницы при помощи HTTP-запросов, мы используем HTTP-клиент, который поставляется с Drupal, это Gazel. Он умеет отправлять запросы асинхронно и дожидаться их ответов. Это значит, мы можем прогревать несколько адресов одновременно, тем самым ускоряя процесс прогрева, ну и создавая увеличенную нагрузку на сервер. По умолчанию настроено прогревать по 10 адресов за раз. Это значит, что наш метод сделает 5 подходов по 10 запросов на каждый. Каждый подход будет дожидаться окончания выполнения всех 10 запросов, прежде чем перейти к следующим. Все запросы с кодом ответа менее 399 считаются успешными, суммируются и это значение возвращается в качестве результата. Переходим к созданию плагина для прогрева категорий. Первым делом создаем класс, который расширяет только что созданный базовый объект и описываем аннотацию плагина. Объявляем метод prepare for to warm который позволит нам разгрузить метод prepare-urals и сконцентрироваться в текущем методе исключительно на логике вычисления номеров страниц. Будем принимать два аргумента. Первый – itemsCount, в который мы будем передавать количество товаров в категории, для которой нужно посчитать страницы. Второй – callback, это функция обратного вызова, которая будет вызываться на каждую страницу, что необходимо прогреть, если такие найдутся. Первым делом получаем настройку, сколько необходимо прогревать страниц с начала лисинга. Если значение равно единице, мы ничего не делаем. Первая страница это страница категории. Она прогревается в любом случае, независимо от каких-либо настроек. Если же указано, что нужно прогревать больше одной страницы, мы считаем количество страниц для текущей категории. Если количество страниц равно единице, завершаем выполнение. Если количество страниц получается меньше необходимых для прогрева, мы сбрасываем значение до текущего количества страниц. Например, у нас указано прогревать первые три страницы, но всего в категории 2. Мы устанавливаем количество страниц для прогрева равным 2. Затем вычитаем из получившегося количества страниц для прогрева одну, это первая или основная страница категории, которая будет добавлена в любом случае. После чего начинаем вызывать функцию обратного вызова, передавая туда номер страницы. Например, если нужно прогревать три страницы и в категории есть такое количество страниц, функция обратного вызова будет вызвана дважды, со значениями 1 и 2 в качестве аргументов. Почему получилось 1 и 2, ведь первая страница прогревается отдельно. Не забывайте, что у Drupal пагинация начинается с нуля, и первая страница – это page 0, а page 1 – это вторая страница, следовательно, page 2 – третья. Добавляем второй метод – warm который аналогичен first pages to Warm, только он готовит страницы с конца. Аргументы у него те же самые, itemsCount – количество товаров в категории и callback – функция обратного вызова, которая будет вызываться на каждую страницу, что необходимо прогреть. Первым делом проверяем, сколько страниц необходимо прогревать с конца списка. Если это значение равно нулю, мы сразу же завершаем выполнение. Если же больше нуля, считаем итоговое количество страниц в категории. Если оно меньше или равно количеству первых страниц для прогрева, мы завершаем выполнение. Например, имеем три страницы. Страниц начала прогревается тоже три, а с конца одна. Нам нет смысла что-либо делать в данном методе, так как все страницы будут прогреты благодаря методу prepare-for-spages-to-warm. Затем мы считаем, сколько фактических страниц мы хотим прогреть. Для этого мы складываем количество страниц для прогрева с начала, списка и с конца. Далее проверяем, если получившийся результат больше количества страниц в категории, мы считаем остаток для прогрева. Например, мы имеем настройку прогревать 3 страницы с начала, списка и 3 страницы с конца, итого 6 страниц. На всего мы имеем 4 страницы в категории. Первые три страницы будут подготовлены методом prepare for pages to Warm. Вычитаем из количества страниц это значение и получаем единицу. Это количество страниц, что требуется прогреть с конца, чтобы полностью покрыть все страницы в таком кейсе. Затем мы готовим индекс последней страницы, от которого мы будем отсчитывать в обратном порядке. Для этого мы вычитаем единицу как в prepare for pages to Warm, так как погенация начинается с нуля и сотая страница будет иметь индекс 99. В конечном итоге мы вызываем функцию обратного вызова с индексами страниц, что необходимо прогреть с конца. Например, если нужно прогреть три страницы с начала и конца, а страниц 50, то функция обратного вызова будет вызвана три же со значениями 49, 48 и 47 соответственно. Добавляем утилитарный метод build категории url, который генерирует адрес категории для прогрева с опциональным параметром для пагинации. В качестве аргументов принимает категория ID, ID категории, для которой генерируем адрес, и page, который является опциональным и указывает на индекс страницы, которую нужно прогреть. В качестве результата метод вернет абсолютный адрес категории с query параметрам для пагинации, если это требуется. Переходим к последнему и главному методу PrepareUrls, который подготовит адреса категорий с пагинацией для прогрева. В нем мы получаем ID всех активных категорий при помощи load категории IDs, а затем идем по каждой из категорий и генерируем адреса. Сразу же генерируем два пути для основной страницы категории и страницы с индексом 0, что одно и то же, но будет иметь немного разный кэш. Если у вас этот момент никак не изменен на проекте, важно не забывать про первую страницу, которая будет иметь индекс 0. Мы прогреваем эти страницы независимо от количества товаров в категории, чтобы она всегда открывалась быстро. Раз она активна и без товаров, значит пользователи на нее могут попасть. Затем получаем количество товаров в категории. Если их 0, переходим к следующей категории. Если товаров больше нуля, подготавливаем функцию обратного вызова, которую будут вызывать два наших метода, что готовят номера страниц. В нем мы формируем адрес категории с нужной нам страницей и добавляем в общий массив адресов. Затем мы вызываем наши методы товаром и товаром передавая ID текущей категории и нашу функцию обратного вызова. В конечном итоге мы возвращаем полученные адреса. Переходим к созданию второго нашего плагина ProductWarmer, который будет отвечать за подготовку адресов товаров для прогрева. Аналогично создаем класс, который расширяет наш базовый и описываем аннотацию. Первым объявляем метод -to Warm, в котором мы получаем ID товаров с первых страниц. В качестве аргументов он принимает PageCount с количеством страниц в категории и категории ID с ID категории, в контексте которой необходимо получить ID товаров. Первым делом проверяем, с какого количества страниц необходимо прогреть товары. Если общее количество страниц в категории меньше необходимого для прогрева, то будем прогревать только то количество, которое доступно, и не более. Затем получаем экземпляр запроса для товаров и указываем, сколько товаров получать. От нуля до количества страниц на прогрев, умноженного на количество элементов на страницу. Возвращаем результат запроса, который будет содержать ID товаров. Вторым методом добавляем продукта Warm, в котором мы получаем ID товаров с последних страниц. В нем мы ожидаем три аргумента. ItemCount – количество товаров в категории. PageCount – количество страниц категорий и категория ID – ID категории, с которой работаем. Первым делом проверяем, что количество страниц с конца, для которых необходимо прогреть товары, больше нуля. Иначе завершаем выполнение. Если значение больше нуля, мы считаем общее количество страниц для прогрева, складывая количество страниц с начала и конца. Если общее количество страниц больше, чем всего страниц категорий, мы вычисляем, сколько на самом деле необходимо прогреть страниц с конца. Для этого вычитаем из общего количества страниц количество страниц, прогреваемых с начала списка. Например, мы хотим прогреть три страницы с начала и конца, но в текущей категории их всего 5. Первые три страницы подготовятся методом to WARM. Нам остается прогреть всего 2 страницы с конца. Затем убеждаемся, что итоговое количество страниц положительное. Если оно равно нулю или отрицательное, то возвращаем пустой результат. Например, мы хотим прогревать три страницы с начала и конца, а страниц всего 2. На текущем этапе у нас получится значение минус 4. Если значение положительное, то считаем сколько товаров нам нужно фактически прогреть с конца. Сначала получаем максимальное количество товаров, что мы можем прогреть с конца. Для этого умножаем количество страниц для прогрева на количество товаров на одной странице. Затем мы проверяем полностью ли заполнена последняя страница товарами. Для этого делим по модулю количество товаров в категории на количество товаров на страницу. Если значение не равно нулю, значит страница заполнена частично. Если она заполнена частично, то считаем, сколько лишних товаров сейчас содержится в общем количестве на прогрев. Для этого вычитаем количество товаров на последней странице из количества товаров на страницу. Затем это значение вычитаем из общего количества, которое подразумевало, что все страницы заполнены полностью. Например, у нас 52 товара в категории, по 10 на страницу. Мы хотим прогревать товары с последних двух страниц. Изначально получится, что нам нужно прогревать 20 товаров, но делением по модулю мы обнаружим, что на последней странице всего 2 товара. Выходит, что на данный момент мы планируем прогреть на 8 товаров больше, чем необходимо. Поэтому вычитаем данное значение из ранее полученных 20. Так мы вычисляем, что нужно прогревать всего 12 товаров для того, чтобы покрыть последние две страницы. В конечном итоге мы готовим запрос аналогичный prepareFirstProductIDsToWarm, только при вызове в вторым аргументом мы указываем, что сортировку нужно обратить. Выполняем запрос и возвращаем его результат. Затем добавляем утилитарный метод buildProductUrl, который формирует абсолютный путь до страницы товара по его ID. Этот метод также учитывает тип сущности, который используется для товаров, поэтому он у нас универсальный. Добавляем утилитарный метод prepareUrls для формирования URL-адресов товаров на прогрев. Первым делом получаем все активные категории на сайте. После чего начинаем проходиться по каждой из категорий циклом. В цикле мы первым делом проверяем, что товаров в категории больше нуля, иначе нам нечего прогревать. Если товаров больше нуля, мы получаем количество страниц путем деления количества товаров в категории на количество товаров на страницу и сразу округляя результат. После чего вызываем методы prepareFirstProductIdStowArm и prepareLastProductIdStowArm, объединяя их результаты в наш массив. После того, как цикл по категориям закончился, мы проходимся по полученным ID товаров предварительно отсеев дубли при помощи ArrayUnique, которые точно будут при наличии вложенных категорий. Для каждого товара генерируем адрес и добавляем наш массив адресов. В конечном итоге возвращаем получившиеся адреса товаров для прогрева. Теперь, когда оба плагина готовы, мы можем проверить их работу. Это можно сделать разными путями, но мы для точности воспользуемся терминалом. Первым делом проверяем, что наши плагины генерируют очередь с настройками по умолчанию. Из полученных результатов мы можем сделать следующие выводы. Было добавлено 50 URL-адресов для прогрева категорий. Тут легко сверить. 10 категорий, прогреваются первые 3 и последние страницы, и в каждой из них больше 4 страниц. И не забываем про страницу с page 0. Для прогрева товаров добавлено 280 URL-адресов. Тут уж доверимся, что код работает верно, так как категории товаром проставлены случайным образом. Такое небольшое значение обусловлено тем, что слова древовидные выводятся по 10 элементов на страницу. Это значит, что товары пересекаются по категориям. Больше нас ничего в этой информации не интересует, ведь основная задача не считать количество адресов, а прогревать их. Для начала проверяем ответы на холодный кэш. Как видно из результатов, страница категории на холодный кэш ответила за 701 миллисекунду, а страница товара за 201. Теперь повторяем, но уже с прогревом. Первым делом сбрасываем кэш. Затем наполняем очередь плагином с категориями, который сформирует очередь и сразу же ее прогреет. Из результата мы видим, что прогрев 50 категорий занял 9 секунд. Аналогично делаем для плагина с товарами и видим, что он прогрел 280 страниц товаров за 7 секунд. Начинаем проверять скорость ответа страниц при помощи Curl. Запрашиваем страницу категории с единицы и видим ответ в 11 миллисекунд. С полной уверенностью можно сказать, что это не холодный кэш. Аналогично проверяем товар, который находится на первой странице категории и видим, что он также ответил за 11 мс. Это значит, что плагин для товаров тоже выполнил свою работу. Хоть по скорости ответа и так ясно, что это не холодный кэш, убедимся в этом, сделав аналогичный запрос на страницу товара с ID 13184, который находится на 20 странице категории и не должен быть затронут нашими плагинами. По ответу в 142 мс мы видим, что это холодный кэш, так как разница с прогретой страницей сильно отличается. Этим запросом мы также прогрели эту страницу, поэтому запрашиваем ее еще раз и видим ответ в 9 миллисекунд. Это означает, что предыдущим запросом мы попали на холодный кэш и наши плагины никак не взаимодействовали с этим товаром, а прогрелся он лишь от нашего предыдущего запроса. Из всего этого можно сделать вывод, что наши плагины работают и дают ощутимый прирост производительности страниц. Всего за 15 секунд сайт автоматически прогрел 330 важных страниц категорий и товаров, на реальных проектах, где товаров на страницу будет куда больше, эффективность будет еще заметнее. В заключение хочу еще раз напомнить, что модуль Warmer предоставляет три стандартных плагина, которые могут полностью покрыть ваши потребности или стать частью вашей стратегии прогрева. Не нужно сразу с головой прыгать и писать кастомный модуль. Исходный код модуля из видео вы можете найти в публикации блога по ссылке в описании. На этом все, всем спасибо за просмотр и пока.